Привет, друзья! В мире есть такая поговорка, чтобы я вам не говорил, куда вам идти, вы тогда, пожалуйста, мне не говорите, что мне делать. Сегодня я хочу обратиться к комментарию одного из наших подписчиков, который, собственно говоря, натолкнул меня на запись этого видео. Сегодня мы поговорим о синдроме непризнанного гения. У нас есть подписчик, его зовут Роман, и он написал мне недавно вот какое сообщение комментарий к одному из моего из моих видео я сколько не смотрю не выкупаю в чем прикол снимать видео чтобы его 30 человек посмотрела про уже нормально канал и сними что-либо вменяемое где ты рассматриваешь какие нибудь проблемы используя психологические техники взяв пример с других психологов роман большое спасибо за ваш комментарий комментарий попал в бан я его не буду публиковать лишь только потому что в нем есть матерные слова а я не люблю когда на моем канале ругаются матом особенно под моими видео поэтому я вам обязательно покажу этот комментарий но тем не менее публиковать не буду дальше я вспомнил что роман на самом деле он комментирует уже мои видео достаточно давно и я вот решил вспомнить что роман мне писал и зашел в творческую студию YouTube для того чтобы посмотреть что он мне писал и <coughs> роман как ты просил будем разбираться с какими-то психологическими проблемами, будем использовать психологические техники и разбираться как что, что есть что что есть что вот так я скажу. Хорошо, первый комментарий Романа. В прошлом году я записал видео про ресурсное состояние, где давал технику, как себя вводить в ресурсное состояние. На что мне Роман написал «Что-то ты юрец, ни хера просмотров не набираешь». Давайте заострю внимание вот на что, на фразе «Что-то ты юрец». Почему заострю на этом внимание? Смотрите, Роман, я, во-первых, с вами не знаком, во-вторых, вы меня не знаете, в-третьих, мы с вами никогда не сидели, не выпивали кружку чая, но вы почему-то, меня зовут Юрий, и фамилия моя Пузыревский, да, вот именно меня зовут Юрий, не Юрец, да, но вы почему-то считаете, что вы имеете право ко мне обращаться Юрец. Хотя мы с вами не приятели, да и приятели мои ко мне так не обращаются, потому что это вопрос моих личных границ. О чем это говорит? Это говорит о том, что скорее всего у вас очень сильно э, отсутствует понимание границ другого человека. И вы э, идете на пролом, врываясь в пространство любого человека и э, нарушаете, сами скорее всего того не осознавая, его границы. Я больше чем уверен, что проблемы с коммуникацией у вас есть далее это отсутствие второй позиции если говорить в контексте нлп что это значит что вы плохо умеете становиться на место другого человека но нет, самое главное. Я сегодня решил поговорить о синдроме непризнанного гения. На самом деле, интересная очень штука. Роман, я тут Роману ответил, Роман, ну так в шутку, я ему ответил, что Роман, это потому что хейта нет. На что он ответил вполне серьезно, что это здесь ни при чем. И на самом деле, наверное, это здесь ни при чем. Я тогда спросил, ну если Роман имеет э, какие-то предложения, может быть, я спросил, «Роман, есть какие-то предложения по развитию канала?» На что Роман мне ответил. Посмотри, «Посмотрим на канал Вероники Степановой. Информация подается также, также точно, даже тривиальнее. Она просто сидит в кресле и говорит на протяжении 10-25 минут, однако ее все смотрят». И вот здесь мы уже касаемся вопроса модели мира. Роман пишет однако ее все смотрят я специально зашел на канал этого человека и увидел да действительно у этой женщины у нее а, больше миллиона подписчиков круто супер но если роман считает что все это миллион то он глубоко заблуждается потому что на земле живет 7 миллионов человек миллиардов человек да может быть даже больше но роман почему то э, ограничивают свою карту реальности только миллионам человек даже если роману задать вопрос роман а действительно ли все ее смотрят действительно ли каждый друг подписан на э, веронику степанову и смотрит ее видео действительно ли твои родители и все кто тебя окружают смотрят веронику Степанову? скорее всего нет и мы здесь столкнулись с метамодельным обобщением когда роман э, считая всех, ну считает как минимум это этот миллион человек, хотя на Земле на самом деле людей больше. Хорошо. Дальше роман мне дает какие-то советы. Мне кажется, стоит выпускать меньше видео и информацию подавать более лаконично. Лаконично, обращаю внимание. Вы ее слишком долго размусоливаете. Также, не, также стоит подумать над более интересными названиями к видео. Окей. Возможно, возможно. В ваших комментариях есть какая-то доля правды. И, возможно, мне стоит над чем-то подумать. Большое вам спасибо за это. Дальше Роман пишет. Ну вот информацию, которую вы подаете, интересно. Он говорит мне, Юрий, твоя информация, которую ты подаешь, она интересна. Хотя в прошлом комментарии он пишет, сними какое-либо вменяемое видео. Тут уже тоже человек сам себе противоречит. Вы уже определитесь, мои видео вменяемые или невменяемые. Хотя, когда вы комментируете видео про ресурсное состояние, пишите, что информация интересна. Да? Но название «Ресурсное состояние» оно не отражает сути видео и звучит неинтересно. Возможно, возможно для вас это действительно так. Окей, не буду спорить, карта не равна территории и не равна другим картам, все нормально. Но когда я обратился к Роману с благодарностью, написал «Роман, здорово, что вы мне помогаете». И задал ему вопрос, как именно можно было бы назвать данный ролик по вашему мнению. Потому что мне действительно интересно. Я во многих роликах спрашиваю ваше мнение, что на канале можно еще улучшить, что можно докрутить, чтобы это было более полезно. На что Роман мне отвечает. А я не должен все делать за вас. И обратите внимание, он пишет. Ваш канал – это ваше пространство. Мне может еще видео за вас снимать? Ну, на что я, соответственно, ответил, это было бы любопытно, как бы вы снимали за меня видео. Но я вот здесь хочу обратить внимание на то, что Роман написал «Ваш канал – это ваше пространство». Но одновременно, несмотря на то, что он считает, что мой канал это мое пространство, он все равно не может молчать и все равно, э обращаясь к первому комментарию, с которого я начал видео, отсылает меня посмотреть на каналы других психологов, то есть роман предположительно знает каким должен быть мой канал и мой канал не соответствует его ожиданиям понятно что он хочет сделать мой канал лучше и это очень здорово где здесь синдром непризнанного гения да я не говорю что у романа синдром непризнанного гения но есть множество людей вокруг вас вокруг меня таких людей которые очень хорошо знают что и как Кому нужно делать? Множество людей знают прекрасно, как эффективно управлять страной, но ничего для этого не делают. Сидят на лавочке, пьют пиво, грызут семечки и рассказывают, как президенту стоило бы поступить в такой-то ситуации. Есть очень много э -э, посетителей медицинских учреждений, которые знают, как врачам их нужно лечить. Ну и так далее. Вы знаете таких людей. Но сами эти люди одновременно для того, чтобы улучшить как-то ситуацию, ничего не делают. То есть они очень много знают, но ничего не делают. И возможно, возможно, у Романа есть тоже такой синдром непризнанного гения. Почему я так говорю? Потому что я вот перехожу на канал Романа. И вижу здесь ба. здесь нету ни одного подписчика и здесь есть какое-то одно видео которое э, непонятно о чем в котором тем более ругаются матом что я не люблю скорее всего у романа есть четкое понимание как сделать хороший видеоблог тем более психологический блок но вместо того чтобы делать хороший блок Вместо того, чтобы делать хороший видеоканал, он ходит по другим каналам и рассказывает их авторам, какими им нужно быть и рассказывает, что нужно сделать для того, чтобы... причем ничего конкретного не советую, очень осторожно так советую, чтобы был крутой канал. И, друзья, что я хочу сказать. Ведь на самом деле это не так уж и весело, потому что... Мы живем в мире людей, которые, которые знают, какими нам нужно быть. Я считаю, что это не совсем здоровая позиция. Да? И если коснуться Эрика Берна, моего любимого, у него есть такая позиция. Я окей, ты не окей. И он называет эту пара позицию параноидной. И я думаю, что Эрик Берн в своих исследованиях провел очень много интервью, провел очень много статистических расчетов. И, в принципе, ну, он признан в, ми в мире психотерапии и транзактного анализа. Он, в принципе, его и основатель был. И имеет право так говорить. Я не говорю, что э -э Роман именно страдает параноидной позицией. Но, скорее всего, что-то такое в его карте реальности нету, Иначе он бы просто не писал эти комментарии. Ну, как говорится, Роман, вы хотели, чтобы мы разбирались с какими-то психологическими проблемами на примерах других людей. Кстати, если, Роман, вы смотрите наше видео, а вы смотрите наше видео, я вижу, что вы являетесь до сих пор пока еще подписчиком этого канала, моего канала, который называется «Юрий Пузыревский» во многих видео я прошу людей если вам интересна какая-то тема давайте пожалуйста камон напишите мне мы с вами встретимся либо в онлайн пространстве либо в живую причем это не имеет большого значения на сегодняшний день и Запишем с вами видео, вы побудете моделью, а я потом на вашем примере расскажу, прокомментирую, что здесь происходит и как с этим быть, да? чтобы канал был более интересным. Роман почему-то на мою просьбу не отозвался, но продолжает писать матерные видео о том, какой должен мой канал быть, что я должен его пропиарить, я должен с ним сделать еще что-то. Дальше, друзья, <клёх> обращаясь к рекомендациям Романа. Возможно, моему моему подписчику Роману не очень нравится смотреть мой канал. И вот почему. Смотрите, есть такое качество у людей, которое называется злорадство. Которое называется злорадство, и люди очень много тратят время на то, чтобы позлорадствовать. Люди почему-то любят смотреть в большом количестве людей. Люди любят смотреть всякие там передачи, я даже не помню, уже давно телевизор не смотрю, какие-то были передачи, как какие-то суды, какие-то еще были передачи, где кто-то кого-то убивает, где-то кто-то кого-то насилует, где-то кто-то над кем-то издевается. У меня на этого на канале нету. Я в своих видео не ругаюсь матом. И, возможно, роману... Не хватает вот этой вот привычной среды на моем канале потому что э, мой канал это такой островок для людей для людей которые занимаются саморазвитием да и здесь люди находят на самом деле инструментарий как развивать себя и я здесь на канале не разговариваю о психологических проблемах потому что ну об этих проблемах я разговариваю с клиентом тет-а-тет -а -тет, я считаю что ну не нужно их выносить э, не нужно их выносить на прилюдное обсуждение потому что ну во первых это приватная информация во вторых я считаю что да есть очень популярные каналы даже тот канал о котором говорил роман но автор там ругается видео матом возможно это привлекает романа и не хватает вот именно этих слов матерных на моем канале не хватает, короче, дерьмища. Не хватает дерьмища, не хватает того, чтобы я кого-то тут обсирал, извините меня за выражение, не хватает э, каких-то разборов, чужих проблем. Но, в принципе, этого на канале особо и не будет. Да, за исключением редких случаев, когда меня посещает какая-то муза, или я считаю, что можно э, о чем-то открыто поговорить. И знаете. Роман, вот э, вы знаете, каким мне нужно быть, но, скорее всего, вы путаете э, свои цели. Возможно, у вас есть в целях или в мечтах э, развить многомиллионный канал. Или, допустим, та же Вероника Степанова. Я думаю, что мои цели и цели Вероники Степановой, Степановой очень разные. Вероника Степанова, она блогер, она конкретно вкачивает очень много энергии, она срабатывает на просмотрах. У меня же такой цели нету. Цель моего канала совершенно другая. В основном меня смотрят те люди, которые уже когда-либо проходили мои тренинги, да. И я считаю, что мой канал, он на самом деле такой, как, знаете, записная книжка, чтобы человек зашел, посмотрел какую-то технику, вспомнил. Ну и, конечно же, это популяризация моделей НЛП, моделей коучинга, моделей эмоционального интеллекта. Поэтому смотрите, вы рассуждаете. Из своей картины мира, которая на самом деле не соответствует моей картине мира, но вы почему-то считаете, вы почему-то считаете, Роман, что вот они должны быть равны, а они вот напрочь не равны. И это совершенно нормально. Вам большое спасибо за этот комментарий. Матерные комментарии, опять же, предупреждаю сразу, я их не, не публикую. Ну, это мой принцип. И обращаясь к тому что вы мне написали вы сами мне написали что ваш канал это ваше пространство да вот я прям смотрю ваш канал ваше пространство и вот на самом деле роман мой канал это мое пространство но почему то вы продолжаете мне писать что мне делать с моим каналом вот в чем здесь рассогласование, и у таких людей которые так делают на самом деле есть большая проблема они прекрасно знают как другие люди должны поступать но сами имеют нулевой результат вот абсолютно нулевой результат и чтобы от этого избавиться я предлагаю вам вашу позитивную энергию направлять на создание чего-то своего на создание, создание чего-то своего, потому что на самом деле то, что вы делаете, вы на самом деле улучшаете мой канал, улучшаете мои видео. Я всегда с благодарностью отношусь к тем людям. Вот у меня раньше были видео, которые я снимал без петлички, и на них тихий звук. Но этим видео уже четыре года, там 3-4 года. И да, мне подписчики подсказали, что плохо слышно и нужно с этим что-то сделать. Если бы подписчики мне не подсказали, я бы продолжал думать, что все окей. И большое спасибо и роман большое спасибо вам за ваши комментарии но проблема то на самом деле остается вашей вы почему-то больше тратите время на меня на обсуждение меня на вы вкладываете в это энергию но не вкладываете энергию в свои результаты почему я так говорю потому что ну перейдя на ваш канал увидел там у вас одно матерное видео и ноль подписчиков и я не говорю что это хорошо или плохо может у вас нету цели делать свой канал но если у вас нету цели делать свой канал то почему же ну знаете я сначала когда вы мне писали я сначала думал что вы эксперт по продвижению в YouTube и хотите мне предложить какие-то свои услуги и знаете я может быть даже с радостью их купил но к сожалению я не вижу у вас этого эксперта не вижу вас этого эксперта вы скорее эксперт в теории а, как говорится эксперты в теории они ну, не очень востребованы поэтому вам что и остается делать это ходить по чужим каналам ходить по интернету и хейтить на самом деле у таких людей есть проблема есть проблема им не хватает внимания им не хватает внимания и все кто их уже мог послать в реальной жизни уже скорее всего их послали а, Но ну, просторы интернета позволяют ходить по разным каналам, по разным блогам, инстаграм, тикток, все что угодно и высказывать свою позицию, оставаться безнаказанным. Безнаказанным, ну я не говорю, что если бы мы с вами вживую общались, я там вам морду бил бы. Нет, конечно, ну вы что... Зачем мне это надо? Ну, тут просто, знаете, сам принцип такой, что вот я, например, не хожу по чужим каналам, э, я подписан на многие каналы, <coughs> многие вещи мне нравятся, но я практически никогда не комментирую, если, э, ну, скажем так, у меня такая коуч-позиция, если нету запроса, я многим людям давал советы, как снимать видео, но они у меня спрашивали, они у меня спрашивали, потому что они видели во мне эксперта, да, и я не являюсь там каким-то супер-мега-блогером, супер но во всяком случае своих коллег своих товарищей могу чему-то научить и если но только в том случае если они меня об этом попросят все же остальное время я трачу на свои цели и свои задачи что и вам рекомендую потому что Пока вы будете заниматься вот этим вот, вот этими вот комментариями, которые в первую очередь они не экологичны, во вторую, во вторую вы нарушаете все границы, а в третью очередь вы просто тратите свою энергию и мне вас даже немножко жалко. Поэтому делайте выводы и на самом деле друзья прокомментируйте вот этот формат видео нужен ли вам я понимаю что вот смотрите вот на каналах на которых ругаются матом говорят о каких-то страшных неприятных вещах на них очень много просмотров и на них очень много подписчиков но как показывает мой опыт ну людей саморазвивающихся гораздо меньше чем тех которые поливают грязью все вокруг и знаете мне кажется пускай на моем канале будет мало подписчиков и мало просмотров но это будут люди которые действительно ну, могут оценить то что я делаю а те люди которые не могут оценить ну друзья мы с вами у вас есть весь простор интернета где вы можете еще посидеть погадить посрать там и так далее поэтому Коллеги, прокомментируйте, прокомментируйте мое видео, э, о чем оно. Э, встречаете ли вы людей с синдромом непризнанного гения? Это, кстати, погуглите, очень интересная тема. Это те люди, в которых заложен большой потенциал, и они могут чего-то достичь, но их масштаб личности очень ограничен, и они э, имеют ну, многие психологические проблемы, проблемы с коммуникацией, проблемы с общением, проблемы с выражением себя, и им хочется, им хочется, чтобы их признали, им хочется, чтобы им сказали, вау, ты крут, но они для этого в силу своих ограничений ничего не делают. Я не думаю, что у Романа прям вот жестко это проявлено, но что-то такое есть. Я просто рекомендую об этом задуматься, если вам вот хотелось такого вот мяса, мяса. Пускай на вашем примере на моем канале какое-то время побудет видео с мясом. Возможно, я его когда-то и удалю. Не знаю. Посмотрим. Посмотрим, какой это принесет эффект. Возможно, Роман, вам это видео так понравится, что вы начнете рекомендовать канал. Всем своим друзьям и действительно все начнут смотреть Юрия Пузыревского. Хотя у Юрия Пузыревского нет такой цели, чтобы его смотрели все. Друзья, на этом у меня сегодня все. До скорых встреч. Пока-пока.